Всем привет, дорогие друзья! С вами Крипто и буквально недавно я снял ролик о том, что Трикомос был взломан и у Трикомоса были украдены ключи, ключи от криптовалютных бирж пользователей, которые когда-либо привязывали свои ключи к Трикомас. Трикомас же говорит, что никакого взлома не было, именно Трикомас и что все у них хранится надежно, зашифровано. На первом скриншоте вы видите, конкретно написано нарушение безопасности аккаунта и систем шифрования API Трикомас или наших партнерских бирж не было. Также вот от 11 ноября официальный ответ в русскоязычном чате Трикомаса Здравствуйте, Трикомас не взламывали? Вы можете ознакомиться с этой информацией телеграме чате более подробно и на конкретный вопрос API-ключи зашифрованы или нет Трикомос отвечает что у трикомос все зашифровано то есть трикома с наглейшим образом обманывает что у них все зашифровано что у них все в безопасности что никаких утечек и взломов не было и быть не могло потому что все собственно надежно зашифровано В сегодняшнем видео мы опровергнем эту информацию вы прекрасно увидите что ничего у них не зашифровано и за это я хочу поблагодарить анонимного пользователя который откликнулся на мои призывы и отправил на указанный электронную почту в прошлом видео pdf файл в котором подробно расписал и доказал почему же у Трикомоса все не зашифровано и данный человек пострадал именно от этой всей ситуации и насколько я знаю пострадало очень много людей но биржа ftx и alameda research который владеет 18 процентами Трикомос, довольно влиятельные люди и они частично оплатили частично то есть скрыли всю эту информацию данный ролик создан исключительно для того, чтобы все люди, которые пострадали от данной утечки, могли официально запросить у Трикомаса возврат потерянных средств. Потому что в этом виновата полностью Трикомас, а не какой-либо фишинг, о котором они пишут очень активно в своих соцсетях, в своих блогах и прочих-прочих местах. И сразу же небольшой спойлер, ребят, я чуть-чуть поковырялся в интернете и нашел два года назад вот такое вот сообщение. Прежде чем кто из вас закажет очень сочное предложение Черной Пятницы от Трикомас, я хотел бы объяснить, что произошло со мной сегодня. Хакер разместил много десятков сделок на моих счетах в Coinbase через Трикомас. Я понял взлом только после получения от Трикомас сообщения о том, что какая-то транзакция не удалась, потому что мой баланс был равен нулю. Ровно такая же ситуация, как была в ролике, где я рассматривал ситуацию, произошедшую парнем из нашего чата. Я, конечно, связался с Трикомас, они утверждали, что с их стороны нет проблем с безопасностью в чем я сильно сомневаюсь по многим причинам но особенно потому что я получила от кому уведомления об этих мошеннических сделках только когда мой счет был равен нулю я хочу чтобы все здесь знали что со мной случилось данное сообщение размещено два года назад я убираю перевод э, для того чтобы английские пользователи также могли э, почитать это сообщение на reddit и то есть в дополнение тому что у человека была включена двухфакторная аутентификация то есть при двухфакторной аутентификации даже если мошенники украдут с помощью фишинга ваш логин и пароль они все равно не смогут зайти на ваш аккаунт рекомос и украсть ваши ключи потому что двухфакторная аутентификация не впустит мошенников внутрь вашей учетной записи к тому же были добавлены ip-адреса разрешенные то есть можно торговать только через указанные ip-адреса сложный пароль и то есть невзломанная зашифрованная электронная почта то есть все идеально со стороны э, пользователя было но ну, если здесь вниз по. Читать, мы видим, что здесь вот буквально 21 день назад человек пишет, что у него украли на Binance 90 тысяч долларов через Трикомас. Все вот эти люди, даже те, которые два года назад писали, я думаю, что просто обязаны обратиться в Трикомас за возвратом своих средств, потому что в этих утечках виновата именно Трикомас. И началось это все действительно очень давно. Уже несколько лет получается длится слив всей этой информации и уже несколько лет люди теряют десятки сотни и миллионы долларов со своих аккаунтов. И все это почему-то умалчивается. Ну а теперь давайте ближе к делу. И данный способ доказательства настолько прост, что каждый из вас сможет его проверить. Но огромная просьба максимально быстро распространить это видео, потому что для исправления и заметания следов этой информации потребуется компании Трикомас буквально несколько дней. То есть буквально за несколько дней они могут прикрепить какое-то элементарнейшее простейшее шифрование тем данным, которые я вам покажу. И далее они скажут, что ничего подобного вообще не было. И чтобы этого не случилось, данное видео должно увидеть как можно больше людей, особенно разбирающихся и понимающих, как это работает. Только так у нас будет шанс, чтобы люди, которые потеряли в течение этих нескольких лет десятки, сотни и миллионы долларов, могли потребовать от Трикома с полного возврата своих утерянных средств. Помогая распространить это видео, вы дарите шанс людям, потерявшим средства, вернуть их обратно. Итак, как я уже сказал, на почту мне пришло сообщение, пришел PDF-файл. И этот PDF-файл мы сейчас с вами и разберем. Для англоязычного сообщества я оставлю оригинальный текст, и для русскоязычного сообщества я просто все это переведу и прочитаю вам. Добрый день, я обращаюсь к вам сегодня, потому что я уже потерял всякую надежду вернуть свои деньги благодаря одной из крупнейших криптоторговых платформ. В крайнем случае, я надеюсь довести мою проблему до средств массовой информации, в надежде что это придаст моему делу некую положительную динамику. Вкратце, я уверен, что вы слышали о недавнем инциденте с участием клиентов FTX и клиентов криптоторговой платформы Tricomos. и о том, что FTX компенсировало 6 миллионов долларов пользователям, которые стали жертвами фишинговой атаки. У меня есть основания полагать, что новости, получившие достаточное освещение, это всего лишь верхушка айсберга. На самом деле, сотни миллионов могли и, вероятно, были потеряны клиентами Tricomos из-за недостатков остатков безопасности трикомус но эта информация не обнародуется и скорее всего представители трикомос заставляют людей молчать будучи сам специалистом по безопасности и пострадавшим человеком я провел собственное расследование и хотел бы поделиться всеми своими выводами с вами с уважением крипто бро итак наиболее известное упоминание о так называемой фишинговой атаке это были вот эти вот медиа в прошлом видео мы с вами разобрали множество таких статей и в принципе знаем что что в них было написано. Ну и Трикомос и FTX официально опубликовали заявление, в котором говорится, что не было взлома ни баз данных безопасности учетных записей Трикомас, ни API-ключей. Это проблема, которая затронула нескольких пользователей, которые никогда не были клиентами Трикомас. Поэтому нет никакой вероятности, что это утечка ключей API, исходящих от Трикомос. А в довершении всего и в попытке придать больше правдоподобия, их попытки скрытия, Трикомос опубликовали отчет о безопасности вместе с информационным Э, ну и в то же время. И мы можем почитать этот отчет в официальном блоге Трикомас, где мы видим конкретно вот такую вот э, запись, где написано, что не было никаких нарушений, ни в системе безопасности и так далее. То есть это официальный ответ Tricomos API Encryption System. Они везде говорят, что у них есть шифрование. Я склонен полагать, что это ложь, и ключи API Tricomos были скомпрометированы. Ниже приведены результаты моего расследования, вы можете легко в этом убедиться сами. Вы можете посмотреть, короткое видео, или просто выполнить пошаговое руководство ниже. Все документы также прикреплены к папке про то, чтобы вы могли убедиться в правильности доказательств, ну и вот ссылка на файла. Предлагаю посмотреть оригинальный файл, после чего мы пройдем и самостоятельно все попытаемся выполнить своими руками, и вы также по этой же инструкции можете все это сделать своими руками. Давайте посмотрим данное видео. Создаем новые ключи на 3 -комос. API, секретная фраза и э, у и у кукоин есть еще дополнительный секретный ключ который необходимо ввести при подключении не на каждой бирже такое есть далее мы переходим в типа подключения и видим вот они пожалуйста все вставленные Человеком данные абсолютно в открытом доступе, никак не зашифрованы, передаются в открытом виде, что является огромнейшей дырой в безопасности. Тот, кто хоть немного разбирается в этом, сейчас прекрасно понимает, что он видит на своем экране. Вы видите, что все, все эти данные, они просто в открытом виде. Ну и сейчас я попытаюсь провести то же самое и попутно немного вам также расскажу. Ну и мы дочитаем предоставленный PDF-файл до конца. У меня, естественно, есть аккаунт Recomos. Итак, ребят, я переключил э, на английский язык, чтобы нашей англоязычной аудитории было все проще понять. Так, нажимаем Exchange. Выбираем Spot. Выберем также KuCoin. Если хотите, можем выбрать после этого какую-то другую биржу, если вы думаете, что это может как-то отличаться. Также вы самостоятельно можете попробовать подключить какую-то другую биржу. Разницы не будет никакой. Итак, нам нужно ввести данные. Нажимаем Ctrl-Shift-I, чтобы открыть э, консоль разработчика. Здесь я написал рандомные ключи, которые мы сейчас будем вставлять. Запоминайте, что здесь написано. Копировать, вставить. Нажимаем подключить. Выбираем тип подключения. И что мы видим? Все то же самое, что показал автор сообщения. Вот они, пожалуйста. Все пароли, логины и так далее. Можно зайти сюда. Декодировать, чтобы нам было понятнее. И вот, пожалуйста, все это передается и абсолютно никак не шифруется. То есть мы сюда нажали подключиться. Как мы видим, что API-ключ неправильный. Трикомас нам об этом сказал, но при этом вся информация была передана. Так же, как и ваши настоящие, естественно, ключи. То есть все ваши важные конфиденциальные данные передаются простым текстом не шифруясь абсолютно никак. Хоть данные и зашифрованы SSL сертификатом, но когда они попадают на сервер Трикомас, они хранятся просто вот в таком вот открытом виде и любой сотрудник, который имеет доступ к веб-серверам может просто украсть все ключи, которые были размещены в Трикомасе. Наиболее критичной является вот эта строка. То, что данные передаются с помощью запроса GET. Когда какие-либо данные передаются через запрос GET, весь URL-адрес сохраняется в журналах веб-сервера. Например, в Ginex и Apache такой файл называется AccessLog. И любой сотрудник Tricomos, имеющий доступ к веб-серверам, может видеть все данные. API ключей. А что еще хуже этого? Казалось бы, что может быть еще хуже этого? То, что все эти данные могут перехватить сервисы такие как Google Аналитика, Яндекс Метрики, Интерком, Hotjar, Facebook и прочие-прочие сервисы, они все могут перехватить эту информацию, потому что она передается в незашифрованном виде. Также мы видим, что 3 использует Cloudflare, а это значит, что эти данные видны еще и сотрудникам Cloudflare в дополнение ко всему вышесказанному. Любому сотруднику 3 который владеет доступом к Cloudflare, также видны все API-ключи. Вы представляете, какое огромное количество людей и сервисов имеют доступ свободно ко всем ключам, которые уже в течение нескольких лет, ну, в течение, получается, всей жизни Трикомаса, да, имеют разные сервисы. Первые случаи взлома, зарегистрированные, которые я смог найти, были как раз два года назад. Людей обкрадывают, либо сотрудники Трикомаса, либо те, кто нашел эту информацию, уже в течение двух лет прокручу для вас оригинальный текст, который предоставил аноним. Можете поставить на паузу. Я в принципе обо всем об этом сказал. Ну и самое интересное это конечно Cloudflare. Я не знаю как ему удалось конечно это все достать. Но вот мы можем приблизить и видим что все данные Cloudflare, они не зашифрованы. Просто посмотрите. То есть вот они, вот они секретные. Пас фраза, трикомос, и так далее. То есть это все данные, которые вот здесь вводил человек. То есть вот pass фраза, трикомас, key, которые мы видели вот здесь. Теперь мы видим вот здесь Cloudflare. Все в том же не зашифрованном виде. И все это говорит нам о том, что все данные, которые отправляются, Трикомасом. Они отправляются просто обыкновенным текстом. Ничего не зашифровано, вся информация, все. Представляете сколько десятков или сотен тысяч клиентов за эти два года предоставили свои ключи компании Трикомос? Представляете у скольких из этих людей уже украли деньги. Судя по всему, мошенник пытается действовать грамотно, он просто берет время от времени несколько ключей, ворует оттуда деньги. И дальше затекает. В этот раз он взял больше. И FTX с Трикомасом возместили 6 миллионов долларов. Но своих дыр в безопасности они так и не нашли. То есть они заплатили деньги, но ничего не исправили. Потому что они не знали. Они не знают, как у них украли ключи, либо они это делали самостоятельно, но это уже домыслы. Ну и заключение я оставлю для вас нашего бесстрашного анонима, который потерял средства и провел это замечательное расследование. Давайте поможем вернуть деньги всем пострадавшим и максимально, максимально распространив данное видео. Ну а на сегодня все, берегите ваши деньги, всем спасибо, всем счастливо, всем пока.